я пришла для того, чтобы получить более глубокие инструменты для работы с клиентами, для того, чтобы побыть в крутом комьюнити тех коучей, которые здесь находятся, потому что это все уже профессионалы. И те демо-сессии, которые мы здесь получаем, отрабатывая новые инструменты, они бесценны. Каждый из них а, дает прорыв. И обязательно тем, кто хочет расти дальше, кто уже получил определенный опыт работы с людьми и с клиентами, обязательно нужно прийти сюда. Во-первых, это замер своей глубины, замер своего профессионализма, насколько понятно то, что здесь происходит. Для тех, кто проходил коучинг-школу, это огромный квантовый скачок, когда вы находитесь здесь и понимаете, каким вы приходили и где вы находитесь прямо сейчас, потому этот курс он ценен с точки зрения самопознания, самокалибровки, так и с точки зрения того, как работать с клиентами, потому что те техники, которые есть здесь, однозначно на старте, когда вы учите коучинг, понятны не будут, их глубина понятна не будет, потому что в любом случае мы приходим с определенным уровнем сопротивления. Здесь мы уже понимаем, что даже если это сопротивление есть, то оно бесполезно. Поэтому я рекомендую, я приглашаю всех Али и очень благодарю ее за то, что этот курс все-таки родился.